Могу сказать, что самый простой метод для того, чтобы человек мог заснуть, это в случае, если вы не засыпаете, перестать охотиться за сном. То есть необходимо встать, отвлечься, после этого подумать о чем-то незначительном. Если вы думаете сконцентрированно, то не стоит это делать. Необходимо там, посмотреть кино какое-нибудь, необходимо почитать книгу, но точно не думать о чем-то очень сконцентрированно. Чувство – это огонь. Сознание – это ветер. Таким образом, если огня много, сознания много, появляется много ветра. В случае, если ветер дует в огонь, огонь тоже рас, раскрывается. Таким образом, самое простое – это либо не обращать внимания на чувства, либо не, обр... либо не создавать ветер. Поэтому вот такие пассивные, э, пассивные чтения книг или пассивное отвлечение в виде э, там, походить по квартире, или там выйти на что-нибудь посмотреть, это самый лучший способ найти все-таки.